Наконец-то я вас добрался, прошел уже почти год. Много ребят ждали, когда все-таки приду на КБ. вот ты здесь. Рада видеть. Пойдемте. Итак, начинаем самый непредвзятый обзор. Миш, это, так сказать, климатическая камера, это не для процедур омолодительных, это для испытаний техники. Минус 50. Вот минус 50 до плюс 60 все материалы, вся техника проходят здесь испытания. Бодрые испытания. Не знаю, ты прошел или нет, как чуть-чуть. Я могу, да. Минус 50 победил. Молодец. Ну добрался до святая святых. это так моему завода Веломоторс. Motors. Ну, мы рады, Да, мы видео снимали на заводе где-то почти год назад. Обещали нашим подписчикам, что мы расскажем про новинки, про вектор движения. Очень интересно, что вы все расскажете. Расскажем, да, но мы знаем, что у тебя был насыщенный квадросезон. Рад тебя приветствовать, КБ Рыбинск. Обязательно поделимся. Саша, насколько я знаю, что у вас произошли кадровые изменения, у тебя поменялась должность, как это? Повышение, понижение, расширение обязанностей. Ну, действительно так. Собственно говоря, как ты знаешь, я раньше занимался, вводил маркетинговой службы, а сейчас добавились и продажи. То есть сейчас я отвечаю за продажи брендов. То есть комплексно у тебя вот. Да, и стелс, и сигвей. Вот. Я Андрей Михайлович Жогин у нас теперь руководитель всего направления мото, добавок к тому, что он всегда был нашим. Главным конструктором. Главным конструктором, да. То, что, ну, в моем понимании, у нас отличный такой тандем, потому что у нас получается такой советский образец, так сказать, как, когда конструктор, он и главный руководитель направление, да, как там? Когда ну, потому что Антоновый и так далее. Да, все вопросы они по существу, есть адекватные, внятные ответы, и это на самом деле приятно слушать Саш, ну, давай начнем с самого первого, что у нас.. Так, модель гепарда она у нас почти 6 лет на рынке, Конкурент у нас обновляется намного чаще. Вот, хотелось бы узнать, чем порадуете, потому что было анонсировано очень много и гепард 2.0, и треххвостник, очень много направлений по квадрикам. Я думаю, ребятам будет очень интересно услышать, все-таки и показать, и рассказать, и так далее. Миш, конечно, и дорогие зрители, расскажем. Ты сам видел в течение сезона на соревнованиях. Игорь Попов. Кое-какие модели, которые отличались от стандартных и одни занимали призовые места. Ну давайте тогда по порядку. Да, больше лучше поподробнее рассказать, потому что все, ну понимаешь, что там Игорь едет на стелсе, и все, как бы многие в деталях конструктив не влазят. Ну, не один, Игорь, да, у нас еще есть э, курские наши дилеры, Саша, Руденко. Саша и Максим, то есть э, много призовых мест в чемпионате, но об этом позже. Давай начнем, вот над чем мы работаем именно. Что касается текущей модели, модельной линейки квадроциклов, мы сейчас работаем над комплектом по увеличению мощности всех угу. квадроциклов, которые уже были выпущены на по рынке. По всем движкам? Ну, или... То есть кит-комплект, да. Вот, он, э... вот только один. Вот а вы, но еще и снегоходов, в принципе. То есть, всего, что у нас v вне зависимости от кубатуры. Конкретно результаты прироста мощности мы сегодня отдельно покажем угу. на квадроцикле, который уже там, порядка 5000 проехал в гонках, и результаты отличные, но вернемся к ним чуть позже. Ну, Я думаю, Андрей Михайловичу дам право рассказать про Гепард 2.0. Да, ребят очень много задают вопросов по поводу именно самого Гепарда 0. То есть это касаемо, во-первых, стабилизатора, это касаемо переднего редуктора, это касаемо именно непосредственно укреплений Ну, там много моментов, которые, я думаю, ребята все знают, кто на технике катается. Давай мы сначала вот расскажем зрителям, что мы подразумеваем под технологией Гепард 2.0. да будет в чем понятно. обновление? Итак, Гепард 2.0. Ну, значит, на самом деле изменений достаточно много поэтому значит он и будет называться 2.0 изменения касаются как внешних да, внешних так и ну, большая часть естественно внутри значит внешне видовые – это меняем всю цветовую гамму новые наклейки частично некоторые пластиковые элементы ну, угу. их немного по внутренней части изменений там, гораздо больше это и гнутые рычаги в базе, угу. так, и новая электрическая система вся, то есть все электрожгуты обновлены для исключения ну, всем известных, известных да, болезней. Есть, да. А, Генератор. Генератор рано упоминать. Ну, в 3.0 тогда пойдет. его да, значит, поставить, но когда он будет. Пока загадывать сложно, учитывая. То, что с поставщиками сейчас напряженно работаем. А дальше у нас доработки по подвескам по самим, то есть настройки подвесок меняются. Мы переходим на другие амортизаторы. У нас амортизаторы теперь без шиэсок. Ну, слабый узел наш. Мы уходим на сайт блоки. Угу. Так, у нас меняются амортизаторы. А, будет несколько разных версий и амортизаторов и соответственно техники. И на разную технику мы будем разные амортизаторы ставить. Соответственно, новая комплектация появляется. Вот. Во всей технике мы устанавливаем массу. То, что вот давно просил народ, и в принципе то, что требует, современный ГОСТ. То есть мы обновление делаем и под требования ГОСТов изменяющихся регламентов. Меняется реле стартера от другого поставщика, то есть более надежно проблем залипания думаю, гораздо меньше будет, Но даже если, не дай бог, такая ситуация случится, у нас Дуб, дублирующая масса... система включения. включения масса, да. Изменяем систему охлаждения, теперь у нас а, совершенно другой принцип работы будет с расширительным бачком. Вот. По, с, ну, самое интересно конечно, это новая комплектация, то есть от бюджетных до дорогих, включая в дорогую уже а, установку шнуркелей у нас. Угу. То есть вынос только теперь будет не с двумя радиаторами, а с одним, как он и должен быть. То есть он больше по объему или ну, как? Он больше есть... и, соответственно, эффективный. И вся система будет по-другому, соответственно, работать. В чем принципиально изменить система охлаждения? Мы меняем принцип работы. Сегодня у нас расширительный бачок ⁇ это емкость для сброса излишков, и охлаждающей жидкости. Угу. А в новой системе принцип такой же, как на машинах, как на снегоходе у нас сделано. То есть расширительный бачок участвует он в самой системе замком. Соответственно, значит, не должно скапливаться в радиаторе воздуха. То есть он будет убегать в расширительный бачок, соответственно, система будет гораздо эффективнее работать. Итак, Андрей, правильно понимаю, что гепард 2.0, это обновление штатного гепарда, в которое включает первый небольшой фейслифтинг, особенно именно изменение дизайна пластика. Это новые цвета пластика, это новая электропроводка, это отключение массы, это новая система охлаждения, гнутые рычаги уже в базе, различные комплектации и амортизаторы без ШС. Абсолютно верно. Ну и тогда самый главный вопрос наших подписчиков, когда ждать это чудо? Ну, значит, сроки мы пока не будем называть. Мы планируем... А в комментариях напишут. В конце этого сезона, значит, на самом деле, вывести его в рынок. Но на сегодняшний момент у нас есть заделы и старого да, серийному, и мы продолжаем выпуск Ну здесь на я добавлю что там мы хотим мы того или нет все-таки цены на комплектующий сильно растут мы каждый день из дела. с ценниками да это, это целая головная боль к сожалению сейчас всех квадроциклистов независимо от марки вот поэтому конечно здесь вопрос такой остается больной, открытый. Поэтому вот нашим клиентам, кто там, не, не обязательно ждать там, гепарда 2.0, да, но мы точно понимаем, что он будет дороже, чем текущий. Да, то есть, если ваш... Бюджет позволяет купить текущий квадроцикл вы покупаете да. проблем с ним уже минимум это уже как минимум много раз доработанная модель ну да даже с последнего дня квадрик 17 -го года то есть можно проследить вектор развития те моменты которые были устранены да есть моменты, которые требуют, но в целом вектор развития достаточно положительный И если уж брать это сказать, экстремальные условия использования у нас курские ребята в гонках ездят совершенно на стандартном. на стоковом квадрике квадрике Режда, гепард только единственное, что там из тюнинга, это гнутые рычаги и резина стоит 30-ая И вынос, и вынос абсолютно стоит. стоковый квадр, и занимает места, и в каких-то гонках выигрывают. E Первые места, да, потому что клиренс все равно решает, но ну, опять же и опыт вождение тоже решает, это и ваш момент. Двигатель позволяет крутить даже большие колеса в серьезной ну, грязи. Ну, 850, наверное, да. в этом плане, получше, чем все остальные. Так что, ну, вот, как Андрей Михайлович сказал, мы понимаем, что у нас есть некое такое отставание да, в плане обновления модельного ряда, но заделы есть, и вы их достаточно скоро увидите. Да, потому что, грубо говоря, конкуренты не спят, а достаточно интересные выходят модели, достаточно интересные моменты, и я думаю. Вам придется немножечко поднапрячься в этом плане. Ты знаешь, вот я хочу сам ответить, да, отметить, даже, вот, может, как зритель со стороны, да, вот на автомобильном рынке есть такая штука, что говорят, что дизайн Volvo, да, он самый малоустаревающий. И надо отметить объективно, что дизайн Гепарда вот, на рынке квадроциклетном, он тоже самый малоустревающий. То есть это не только мое мнение. Если бы он был совсем старый, люди бы его не покупали. Он до сих пор выглядит агрессивно. И это заслуга наших дизайнеров. Дизайн, да, согласен. Я могу сказать, что я, так сказать, видел наброске уже так сказать, следующего поколения, не 2.0, а дальше, да. Горжусь, что у нас есть такие профессиональные люди, которые могут рисовать технику абсолютно мирового уровня. Ну а наша с Андреем Михайловичем задача сделать так, чтобы она ездила на таком же уровне. Об этом Все дальше. очень ждем, да. Об этом Поэтому дальше. следующий вопрос, который всех интересует, это гепард литр когда все-таки он пойдет в серию, в производство, какие доработки еще необходимы в нем. Понятно, что он уже ездит, он уже участвует в соревнованиях, но все же. Но мало кто на самом деле об этом знает. Давай начнем с Да, я тоже много все знаю, но не всегда могу об этом рассказать, дабы чтобы не раскрывать какие-то тайны и не повеять разных слухов и так далее. Давайте Андрею дадим слово, потому что он начинал проект. Да. Да, работа идет по всем направлениям. Это как бы не вершина а совершенства. Но значит, впихнуть в серийную базу литровый движок, в принципе, удалось. Значит, на сегодняшний момент доводки проводят спортсмены уже, делают калибровки, настройки системы всячески там, меняет передаточные отношения. Ну, насколько вот, скажем так, мнение спортсменов, -то, Игоря Попова и есть они вот, влияют на конструктивные изменения квадроцикла? Ну, я тебе говорил, что у нас сейчас вот никакого разрыва между вот спортсменами и КБ там, и продажами нет. То есть буквально все, что мы считываем с соревнований, на которые мы ездим сами, сразу все попадает в КБ, там, перерисовывается. Ну, да, по поводу соревнований, вот в этой ссылочке можете посмотреть все квадросоревнования в России. Что касается текущей модели вот этого мотора нашего литрового, да? то есть э, гонщики, они сами сейчас об этом расскажут, мы чуть позже их покажем, но они отмечают, что мотор очень удачный, он крайне эластичный, он энерговооруженный, там больше магнета. Ну, я могу добавить, потому что в Питере на гонке... Там многие запомнили Стелс, который шпарил по коврам, и его не могли говорят, догнать спортсмены. Ну, мы, мы, мы раз, да, Это не, не так, нечестный момент, но яркий и запоминающийся. То есть, если сравнивать вот, текущую модель нашего мотора с Ротексом, да, у него есть ряд даже очевидных преимуществ. Я не буду там... Сейчас закидают комментарии. Закидают, но мы ориентируемся не на просто какие-то там домыслы, да, а на отзывы именно спортсменов. Спортсменов, которые занимали призовые места в том числе. Нет, это, это понятно, но пока, скажем так, если сравнивать все-таки ротакс и так далее, то есть удельная мощность ротакса все-таки пока больше. Кроме удельной мощности есть другие показатели, и мы сейчас действительно говорим о, там, о нескольких моторах, да, мы не говорим сейчас о серийных, мы говорим о спортивных uh -huh. вот моторах. Пока, ну, из которых нужно выжать максимум, которые такой. сейчас, да, как Андрей сказал, они проходят доработку, калибровку и уже в, в, в этом обновленном варианте они уже пойдут. Но ну, я в, думаю, эти комплекты форсировки, я думаю, ребята сами смогут это прочувствовать, насколько будет э, прилив мощности, насколько он будет более эластичен по плане разгона движений движения, в том числе на бездорожье и так далее. Поэтому ждем очень интересно. На самом деле хочу добавить, что не только мощность решает как себя поведет. Yeah, как у меня спортсмен. много роликов как-то мощность yeah. себя ведет. Как себя поведет квадрик на бездорожье, как он в руках спортсменов. Это комплекс мероприятий на самом деле. То есть двигатель это только одна из одна тех, тех моментов, да. одна из тех систем, которая позволяет а, чувствовать, что ну да, ты владеешь какой-то современной машиной, да, на уровне там импортных аналогов. Но ну, у того же Ренигата ведь не сказать, что это идеальная машина. То есть каждый спортсмен ее под себя настигает. Жесткий спорт. Реник а, это жесткий значит, спорт. Значит, у нас есть свои конструктивные преимущества. да Мы их пытаемся просто ну, как бы реализовать в этой машине. То есть у нас клиренс всем известно, да, что чуть ли не самый большой да, в этом классе. И колея широкая, то есть он устойчивый. Здесь есть моменты, да, бесспорно. То есть, ну, и спортсмены и плюсы. умело этим пользуются, потому что, ну, даже я, сколько будучи в болотах, я вижу, кто как едет. И кто как использует технику то есть это тоже от опыта зависит ну, вот у нас один из лучших гонщиков в стране владимир юров да на новом ренегаде и он э, после всем через говорил что ягод когда по болоту ехал говорит, меня все время стал толкал <laughs> в задней борьбе стал стоковый как бы наших курских ребят да. ну это, это, да это юров форманы. топовый спортсменка потому что он и он помимо того что как бы он не просто трофиста он что кроссмен да. то есть он сам по себе физических патент поэтому когда его толкает кто-то сзади это уже Андрей, ну еще вопрос -то по поводу, какие еще компоненты для квадрика необходимо, чтобы он был успешный? Развесовка, двигатель объема, еще что-то? Да, нету не систем, все важно. То есть на самом деле ну, платформа самого гепарда она достаточно удачная в плане и развесовки и баланса. <соспоркут> У нас на сегодняшний момент были упущения в плане моментов да то, того что передается на колеса то есть от, разрыв как бы между двигателем редуктор 422 то есть соответственно мы поставили редуктор с увеличенным пряточным отношением на 422 соответственно квадру ехать легче то есть 30 колеса спокойно вообще без а когда движений. он в серию упадет или это пока разработка какая-то разработка и он в единственном экземпляре мы работаем с поставщиками но точных сроков я назвать не могу. Но, тем не менее, как бы все испытания спортивные он прошел, хорошо себя показал, поэтому. То есть замечания поломки, вот именно по редуктору 4.22. Да. Абсолютно, абсолютно нет, только отличные отзывы. И... Он наоборот уменьшает нагрузку на тр... трансмиссию, да, на коробку, на вариатор. То есть это этим системам легче работать. Ребят, ну я так понимаю, что Гепард 2.0 это обновление линейки. Не за горами. Гепард 3.0, <laughs> и так. Uh, да, давай-то сначала мы определим, что такое. Если 2.0 – это обновление текущей модели, mm -hmm. да, то 3.0 – это вообще новая платформа. Это... Про которую вы, кстати, задавали вопросы именно по этой теме, когда будет новая платформа и все остальное. Да, туда мы соберем все самые последние наработки, которые у нас есть и по результатам гарантийных компаний, и по результатам соревнований. А, вот коротко блоками я начну, Андрей Михайлович продолжит. Это короткая версия, а Это все-таки не в 2.0 вошло, это в 3.0 ну, получается. К сожалению, да. То есть на тот момент мы думали, что мы успеем в 2.0, но там реальность не позволяет. Ну, сейчас, да, много моментов касаемо вот. рынка. Соответственно, это новая платформа короткая, такая же, как сейчас двухместная и трехосная модель. Итак, по поводу Гепарда 3.0 нам более подробно технически расскажет Андрей. Давай уж тебя жги. А надо ну. Конечно. А что не надо а, Да, значит, гепард 3.0, считаю, что рано рассказывать, но на самом деле а, решений там очень много интересных, да, которые мы а, ну, и смотрим, как у конкурентов сделаем, да, смотрим, как у нас а, опыт, этот анализируем, а, но мы делаем свое. Да, разработки у нас как бы собственное, мы ни у кого ничего не заимствуем. На самом деле машина, ну такой на рынке сегодня нет, вообще нет. Есть по основным узлам у нас естественно, изменения от гепарда очень большие, потому что двигатели мы туда планируем самое топовое ставить, и литровый в том числе, И ну, 850 это, на работу минимальный двигатель, который там будет стоять, или 800. Значит, колеса будут стоять, Минимум 28. То есть мы планируем туда большие колеса сразу ставить. вот Подвески с очень большими ходами, сравнимыми, наверное, с полярис Крамблер. То есть, То есть э, по полметра. Ну, большая хода, есть. да. А сам. колеса ты сможешь ставить 32. Колеса спокойно 32 будут ставиться. Это новая мода. Да, ну. Дело не в моде, Миша. Как бы мы хотим, создавая Гепард 3.0, сделать абсолютно платформу ну, мирового уровня. Потому что ну, мы вот как э, завод уже созрели, да, вот у нас есть компетенции, есть наработки, которые мы хотим воплотить вот в этом изделии. И мы уверены, что ну, то, учитывая вот, гоночный опыт текущий… Да, ну, у всех будет вопрос логические все-таки. Сколько это будет стоить, если он будет стоить по ценнику там, мировых брендов? Вопрос. Ну, я думаю, до ценника мировых брендов мы не доберемся. Вот. Но, естественно, он был и чем ну, чем сегодняшний, это понятно. К сожалению, это вот тоже вейника. Но, отвечая... Того, того, того, Но вени, который... отвечая на твой вопрос, там выпуск 3.0 это не означает, что 2.0 он прекратит свое существование. То есть будет выбор. То есть какое-то время на конвейере останется и предыдущий Но, модель. Правильно я понимаю, то есть в комплектации, допустим, ЕПАР 2.0 там будет там, допустим, большой выбор комплектаций это вот у нас туристка по комплектации это вот там в четко бездорожье там полуспортсмен или как вот просто по комплектации Нет, смещение, разбираться? конечно будет обоснованным да то есть э, ну, комплектация она должна быть подразумевать какие-то э, нюансы эксплуатации то есть абсолютно верно значит должна быть внедорожная версия там со шнаркелями дорогая она, понятно что она заточена для каких-то одних условий есть лайтовые версии там, да? ну, то есть. Ну, кататься там в лесочек, грибы. да, там, как бы как большинство квадроциклов просто кататься за грибами и так их далее. Не будет очень много, вот как сейчас, да? Но они будут э, по зонам более четко разделены. Вот и все. Mm. Ну, то есть и сам прайс-лист уменьшится в плане там, выбора комплектации, да, то есть ну, клиенту будет проще понять, что ему нужно относительно своих потребностей. А допников мы планируем, наоборот, увеличить разных человек сам заходит, что захотим, то и поставит. Я понял. Так, ну у нас есть следующий вопрос касаемых леопардов, про которым практически уже все меньше и меньше упоминаний, хотя ребята очень много на них катаются. леопард ну, хорошая для своего времени машина, да. Да, там достаточно надежная, э, не без каких-то недоработок. И э, мы это все видим по там, гарантийным обращениям, по тестам, но там.. Хорошо или плохо, приходится признать, вот мы проанализировали ситуацию, что там, модернизация э, леопарда для того, чтобы довести его до изделия мирового уровня, очень дорогая. Ну. А, а рынок этой техники не очень большой, учитывая, что это сегмент бюджетный. То есть в текущих условиях модернизация нецелесообразна, поэтому вот мы, посоветовавшись, мы приняли решение о том, что мы освобождаем э, мощности на заводе, а путем сокращения производства леопардов под э, гепарды, да, по которым у нас вот как раз вот эти изменения уже накоплены, но которые будут внедряться. Так, Саш, ну и вопрос по поводу леопардов, как долго ничего будет выпускаться, вопрос также по их запчастям и так далее. Миш, ну, с запчастями никаких проблем нет и не будет никогда, да? то есть э, по сроку на конвейере у нас есть определенный задел э, комплектующих на него, и он из запасов, там двигатели и все остальное. Там, мы рассчитываем, что в течение года вот этого нового, 22 мы эти запасы выберем, и тем самым освободим место для, на конвейере для более технологичных изделий, а именно вот 2.0. Для падов. Так, ребят, ну и перейдем немножечко к общим вопросам, касаемым техники. Ну, это, конечно, в первую очередь интересует стабилизатор, который стоит у Игоря. Видел неоднократно передний и задний. Вот, на, я понимаю, что на нем я ездил, очень комфортно, он не проваливается, он устойчивый. Будет ли это на обычной технике устанавливаться? Ну, будет, естественно, значит, единственное, что не на всех модификациях. То есть в зависимости от комплектации? также зависимости от комплектации, по... да. То есть это пойдет все в тоже же в гепард 2.0? Вопрос, а также это крепление переднего редуктора на гепарде. Ну, технологически сегодня это не сделать. То есть мы получаем редуктор в том виде, в котором есть, и поставщик, к сожалению, здесь не готов нам идти на уступ. Вот. В следующей версии, если мы все-таки будем как бы дальше пресс 4.22 открывать, то, естественно, этот момент будем учитывать сразу. То есть конструктивно будет новый редуктор, и, соответственно, проблема ну, уйдет с маслом. На это. Ну и, соответственно, вопрос вытекающихся. Ну, то есть, как, когда качество российской техники будет соответствовать зарубежным аналогам? Ну, работа у нас по качеству никогда не прекращалась. То есть это видно, значит, насколько у нас рывок, в принципе, качество изменилось очень серьезно за последние там, С 2017 -го года, 4. да, есть обратная связь, есть понимание концепции. Вот. Большинство, естественно, замечаний конструктивных мы пытаемся убрать какие-то ну, глобальные переделки. вопрос, наверное, нужно по-другому перефразировать. Ну, наверное, почему долго? То есть людям нужно просто объяснить подписчикам, то есть почему из замена каких-то детей, в, в масштабах завода она сложна. То есть они а то, что там вот там, ну, вот что-то стоит 5 рублей. Давайте поменяем. То есть. то есть объяснить людям, почему эта сложность именно в технологическом процессе и на быстренько поменять. Технологический процесс на самом деле очень сложный. И, значит, для того, чтобы что-то изменить, такой же цикл значит, испытаний надо пройти. То есть надо сделать документацию, изготовить провести испытания, значит убедиться, что она э, замена вот эта, да, какая-то будет э, Лучше работать. Соответственно, это проходит обычно ну, от полгода до года. Ну, это ну, какие-то мелочи. Если более серьезное какое-то изменение конструктивного характера, да, там. Это может затянуться и дольше, и в некоторых ситуациях мы просто отказываемся от этих изменений. Бюрократия, ну, да, получается, и, частично. Ну, планируем эти изменения уже вот в новых моделях. Это существенно экономически выгоднее получается. Проще, проще сделать сначала хорошо чем потом переделываются. К сожалению, у нас Россия. Ну и, и потом, и, и, если вот эти изменения касаются там, базы поставщиков, изменения, это тоже, к сожалению, очень небыстрый процесс. Ну, я обратил внимание, да, что вы в этом плане оперативно реагируете, потому что я вижу, то есть замена на них, поставщиков на других и так далее. Это то, что ты видишь уже в качестве результата работы, да, но на самом деле процесс идет, ну не просто, скажем, заказ. Подтверждение качества, пробные партии, там, официальные партии. То есть мы стараемся иметь по каждому ключевому изделию там, парочку подрядчиков, да, чтобы гарантировать да, качество. его, да. да. да. Вот, но это действительно процесс э, там, непростой точно, потому что кое-какие запчасти мы до сих пор вынуждены заказывать за рубежом, потому что отечественно производители не могут удовлетворить тому уровню качества, который мы предъявляем компонентам. Саша, Андрей, огромное спасибо за ответы. Достаточно все понятно, все по-честному ответили. Но единственный вопрос, который остается, так, когда будет начало обновления гепара 2.0? Планово намечено делать переходные модели уже с этого, следующего года. Соответственно, люди уже будут видеть изменения, не полные, да, там, а ну, какими-то этапами. То есть там Но жгуты появится, да, и все да. прочее. Ну, допустим, мы жгуты можем раньше дарить. Мы начинаем внедрять электросистему новую, дальше, там, допустим, рычаги будут угнуты в базе. Ну, то есть теоретически то есть, человек, который там, ну, в это... гараже там, что ковыряется, что он может взять это и и у себя поставить там, грубо говоря. Есть... Ну, он может, да, но мы говорим про серию, то есть я просто про то, что и не факт, что мы сразу полностью выкатим вот все изменения разом. То есть мы начнем их отрабатывать, да, да. этапно нам будет. Ребят, ну я думаю, с темой квадриков мы достаточно обширно сегодня рассказали. Я думаю, нужно пройти, посмотреть уже. Да, ну как бы, много кто видел в гонках. Давайте посмотрим теперь эти гоночные образцы поближе, расскажем. А, ребята, хочу представить вам Андрея Игоря. Это, скажем так, ребята, которые команда, во-первых. Во-вторых, команда призеров, которая не только на отборочных этапах, а на любительских этапах занимают призовые места. Я думаю, не поделиться своими впечатлениями, как кататься на такой технике и по сравнению с другой техникой, как она едет и прочее. Игорь, Ваньчим с тебя. А, ну, мы получили эту технику, мы купили эту технику 850-ку в начале, ровно год мы ее как купили. До этого у меня был, я уже об этом говорил, до этого у меня был ренегат э, XMR Liter 2018 -го года. На тот момент это был топовый квадроцикл для соревнований. вот Но сил обстоятельств мне нужен был длинный квадроцикл, мне хотелось длинный квадроцикл, никакой альтернативы э, стелсу я не увидел в тот момент. то есть Аутлендеров на тот момент не было в продаже, в принципе, никаких. Ни новых, ни бэушных, никаких. Ты -то забрал на Ренике все равно призовое место-то. <свист> на Ренике я тоже побеждал, но тем не менее, мне хотелось именно длинный квадроцикл. Мой выбор пал на стелс, соотношение цена-качество, а главное, возможности по доработке, они меня, в общем-то, склонили купить именно стелс вот с начала сезона всю зиму мы готовили эту технику мы выезжали мы ломали мы дорабатывали крутили прикручивали откручивали прошивали за что огромное спасибо ребятам из стелс-центра они колоссальную работу сделали по доведению эту квадроцикл дома благодаря их опыту знаниям и умениям Потому что и для меня это было Терпение. И, абсолютно... терпению, и терпению, да. Для меня это была абсолютно сырая техника. Я понимал, что что-то здесь было скопировано с BRP. На самом деле здесь ничего скопировано с BRP нет. И все, все свое. Мотор, подвеска, трансмиссия, все свое. То есть, конечно, бывают обывательские всякие высказывания о том, что это копия. Но на самом деле это не так. Но это ладно, это не про вот. И начиная с весны мы познакомились с Андреем начали выступать, ездить в соревнования любого уровня. Вот. Для меня это была абсолютно сырая техника, я не знал ни возможности, ни потенциала, ничего. В тот момент мы уже доработали двигатель, мы доработали чуть-чуть подвеску, но у нас была боязнь за все остальное. То есть, если вы посмотрите видео, то там огромные колеса, тяжеленные ассинаторы. Тем не менее, я… С ты вот с Володькой <смех> мы тогда первых познакомились, нагнали жути туда. Вот. Ты его почти сделал, он только в прыжке ушел. Все. Я вгонялся всеми ремами, которые там были, вот. но результат в общем-то был предсказуемый. Вот. Дальше мы с Андреем начали скатываться, мы начали ездить в соревнования. Первое наше соревнование было в Рязани, ветка Сакуры. Там мы не доехали до финиша. CFMoto вот. притащил меня на галстуке. У меня сломался генератор, сгорел, потому что техника была не рассчитана под эти колеса, электроусилитель, нагрузка и т.д. и т.п. В общем, сгорел генератор. Генератор мы совместно с конструкторским бюро, за что отдельно спасибо Андрею и Саше, э, дали экспериментальный генератор, мы поставили и вот э, уже год как такой проблемы такой проблемы больше нет. То есть генератор работает что сделали с генератором то есть все прекрасно знают что берпишный литровый генератор работает но его сюда не поставить потому что у берпи крышка больше что сделали на заводе феноменально божественно они просто взяли родной магнит по внешнему диаметру расточили внутри и поставили туда большой большой большой статор все гениально просто тем самым уменьшив массу относительно литрового и повысив эффективность, как у литрового. Поэтому с генератором больше проблем не возникало абсолютно, от слова совсем. Это наша техника изначально, это техника для э, обычного пользователя, для обычного обывателя. Мы начали с Андреем э, усиленно тренироваться, выезжать на... Заменили технику, мы поменяли CF на Renegade. Да, у нас получилась такая ситуация, что э, в какой-то момент CF, а на F7 nice. CF, э, немножко перевернулся, нахлебался воды и умер наглухо. То есть вообще там вдохло все, мотор, коробка, электрика. Кораб, привода, электрика, все. Благо техника новая, дали на, на, на, по гарантии чинить, но не знаю, по-моему полгода там что-то делали по гарантии, вот. не буду говорить, не знаю. Вот, и так как у меня на тот момент стоял э, запасной квадроцикл ренегат литровый, на котором я уже полгода не выезжал, ну просто мне не хотелось, мне не нравился этот, этот аппарат, ну просто вот не хотел я на нем ездить. И я предложил Андрею, говорю, Андрей, мы команда, говорю, вот есть вариант, есть второй стелс, э, либо ренегат, говорю, выбирай на выбор, что, на чем ты поедешь. И с тех пор вот уже с мая месяца по текущий момент Андрей едет на Ренегате. Ну, я хочу сказать, что у нас получился шикарный тандем. Вот прям вот именно, что длиннобазный, квадроцикл, краткобазный. То есть у нас практически не, нет таких мест, где они друг друга замещают. Вот именно где есть надо валить деревья, там делать просеку новую, когда мы идем в трофи-рейдах, то горек идет первый. Там в каких-то других местах, там, предположим, ну, какие-то там еще вещи, горки, ну, там, или там спуски, там, может Ренегат первый идти. То есть у нас шикарный тандем. Я, я уже говорю когда перелетает, после за него можно лебедиться. Лебедиться, вот да, зацепиться, да. Это классно скатано у них классное терпение. Очень важно, потому что, помимо, грубо говоря, команды, здесь очень важно терпение, чтобы они подходили морально друг к другу, потому что кто-то не может сдаться раньше физически, кто-то может сдаться морально. Но ребята реально не лезут, бьются, потому что даже даже еще у меня успевает где-то подвозить кстати, на Магнами было. На Магнами, да, то есть там где-то болото, ковры и так далее. Я уже больше не могу, Андрюха, садись, кстати, тогда на «Магвиуме» Андрей победил, занял первое место в командном зачете, мы с ним заняли первое место, и он победил в личном зачете, занял также первое место. На текущий момент времени мы пришли к тому, что литровый квадроцикл настроен порядка 130 лошадей, 800-ка имеет честность свои 90. А здесь это доказывает, опять же, это доказывает, что он едет, он рулится, он управляется, он сбалансирован очень хорошо. Потому что все эти спрыжки, которые мы делали на этих троплинах, если ты помнишь, он прыгал очень достойно. То есть у него нет клювка ни на морду, ни назад, он идет очень четко. Вот теперь мы поняли, почему. Потому что мы загнали квадроцикл на весы, мы получили результат. <свистит> Идеальная <свистит> развесовка, да. Морда жопа весит. Мы специально не снимали с него ничего, не облегчали его. Вот он как есть, встали на весы, морда жопа весит одинаково. Поэтому я только сейчас я понимаю почему я прыгал и не чувствовал никакого дискомфорта не клевал носом не соответственно не втыкался задницей. теперь мы находимся в общем-то приехали в конструкторское бюро э, обменяться опытом ребята нам рассказали очень много всяких теоретических вещей показали свои новинки часть новинок мы благополучника Сокнули себе да хочется еще добавить что игорь сам разрабатывал прошивку после которой даже вот мой гиппорт поехал значительно веселее ребят ну у меня скажем так просьба пожелание для квадро для пацанов которые только знакомятся с миром спорта насколько это страшно не страшно и пожелание. ну во первых я хотел пожелать ну коли мы пришли в кб в катрутское бюро веломоторса все-таки не стоять на месте двигаться вперед дорабатывать потому что всегда есть чему чему дорабатывать это не предел совершенно это не РМ это не CF это стелс э -э -э безумное количество доработок сделано с момента выхода этой машины в 2015 году вот э -э -э соответственно даже 18 19 20 год они тоже имеют отличия вот, и самое главное что, опять же терпение ребятам мы от своей мы как практики мы это тестируем, ломаем, что-то меняем, что-то сами прикручиваем, что-то нам другие ребята подсказывают прикручивать, делимся этой информацией, но ну и пожелание, чтобы они, соответственно, слушали, слушали нас, других что касается пожеланий другим владельцам, но ну, не сидеть дома. Не сидите дома, катайтесь, потому что на самом деле это адреналин, это весело, это здорово, не надо, ну, стремитесь к чему-то. Надо все, человек это такое существо, когда должен к чему стремиться, нет предела совершенства, нет предела возможности на самом деле человек. Так у нас представлен литровый Гепард, который вы впервые увидели в семнадцатом году. Он очень долго времени стоял на приколе. Ребята из конструкторского бюро любезно согласились предоставить его мне на тест доработку и соответственно опробование прошел прошел привезли мне этот квадроцикл ровно 29 декабря прошлого года то есть прошло 9 месяцев на текущий момент что мы имеем мы имеем гепард полностью стоковый на нем стоит китайский двигатель с память геокин вот совмещенная коробка с мотором то есть по моему личному мнению, этот двигатель более технологичный, чем ротокс В чем его заключает технологичность? Во-первых, у него толще стенки цилиндров. Во-вторых, у него толще коленвал. То есть это все, это все касаемо надежности. Далее, привод масляного насоса – это бич бичовый половины квадроцикла У него стоят прорезиненные шестеренки толще в два раза. Тем самым, этот мотор имеет меньше вибраций, чем Ротекс. этот мотор имеет больше эластичности чем Ротекс, э, за счет того что генератор у него стоит э, огромный в диаметре 128 миллиметров изменять память против 114 миллиметров у Ротекса. Э, потенциал мощности потенциал надежности мы еще пока не раскрыли но порядка 130 лошадей с этого литрового мотора мы получили э, этот двигатель легче что, собственно, подтверждают весы. Этот двигатель компактный, тем самым мы получаем угол кардана меньше, живучесть кардана повышаем. И я думаю, что но в тех настройках, которые я его настроил, он экономичней он ест столько же, сколько ест 800. Но при этом едет он, он очевидно, лучше. Игорь, я хочу добавить, что все эти доработки, которые Игорем были доведены по этому они пойдут все в обновлении 2.0, потому что то, что Игорь сделал, это, грубо говоря, это ты не получишь, грубо говоря, где-то на чертежах. Это чисто боевое испытание, это боевой командой, это именно технический доработок, который требовала техники. Ну, я искренне верю, что вот этот квадроцикл, если его э, уменьшит до размеров короткого гепарда сделал короткий гепард ничего там допустим не меняя и уменьшив массу мы получим литровый коротыш ну, который ну я точно сам я впервые я впервые, я впервые, катках, я, я впервые миш я впервые увидел весы вот 400 там 70, 70. 70 килограмм на длинной базе если это будет короткий, если это будет 430-420, <просить> да. боже упаси, 400 ровно килограмм. Это все. Вот это на литр спорт весь пойдет. <слес> да, о том, что короткий редуктор, кстати, да, короткие редуктора, дай бог здоровья главному конструктору веломоторса, который все таки нашел себе возможности, силы, терпения пробить в Тайване. Редуктор с главной парой 4, 4,22. 4, 4, 4, это мы просто делаем не то, что шаг вперед, это просто прыжок вперед, то есть э, все боялись о том, что это что-то будет ломаться, не удерживать, тем не менее, эта главная пара 5000 километров прошла на 850 гепарде, никаких проблем, и сейчас она благополучно переместилась на литровый, посмотрим, сколько она пройдет на литровом гепарде, я надеюсь, не меньше. Ну, мы, соответственно, ждем новых, новых, новых стелсов. Да, если, у нас, если у нас появится коротыш, прям очень нас... хочу. Если у нас появится коротыш таким двигателем, Андрей будет первый, кто сядет за его руль, за руль этого квадроцикла. Но я, возможно, второй. И будет полноценный экипаж на коротышах, мощностью, которая позволяет творить чудеса. Вот. А мы к тому времени подтянем нашу технику, опыт. И уже будет. А я это все покажу, расскажу. И так далее. Да. <laughs> <laughs> Так, Саш, в преддверии начала снегоходного сезона, где-то у нас Урал, он уже начинается практически, вот. Также мы в нашем видео по заводе, да, в ребят, где-то здесь, либо здесь будет, мы анонсировали огромное количество изменений и новинок по снегоходной математике. Раскрыть более подробнее. Ну, справа от тебя, Миша, наш бестселлер. Это, начиная с прошлого сезона, новый снегоход Staur, абсолютно на новой платформе. И, если ты обратишь внимание, вон в этом году оброс уже да. другими безопасности. То, что просили клиенты в этом году, появляется буквально через пару недель в наличии кофер вместе с спинкой заднего сидения. То есть, да, очень эффективно использована платформа, то есть можно и много положить, и удобно сидеть. Ну, отзывы о машине пока только хорошие мы получаем. Спрос превышает, честно говоря, наши производственные возможности. Ну да, интересная новинка в данном случае. Ребята тоже очень много отзывов написали, так что пишите комментарии, какую технику и какие вопросы у вас еще к заводу есть. За спиной у тебя прототип машины, которая уже выйдет в продажу в следующем сезоне. Это Витис, но Витис не 800, как вот те, которые сейчас продаются. Это Витис 600. Мы угу. в этом году, в этом сезоне мы его обкатываем, доводим и в следующем году он выходит на рынок. То есть меньшего, меньшего, а, меньшего объема. Да. Сама платформа Витиз в этом году претерпела значительные изменения. Уже со следующего месяца начинается производство, как мы называем, модели Витиз 2.0. Что именно сделано, это улучшено управление рулевой, рулевое, но более легкое. Изменена настройка подвески. То есть сейчас она более комфортная. Так что добавленная э, ветрозащита ручек пассажира заднего. Так что уже, уже в этом сезоне да. покупатели смогут э, насладиться всеми преимуществами, которые дает доработанная платформа. Вопрос личный от меня, получается, если то сейчас 800, здесь пусть пузятишотка не будет ли это в уменьшение, прям так? объема в ущерб каких-нибудь качеств абсолютно нет мы работаем над тем чтобы платформы были модульные каждый человек пользователь может могут заказать машину под свои условия угу. Условия снегоходные очень разные они даже более разные чем для пользователей квадроциклов и теперь такая возможность у клиентов появится хотите видеть с отличной управляемостью но с возможностью ездить в минус 50 пожалуйста мы модель предлагаем это саша но ну, много вопросов было касаемо линейки квадроциклов а, опять же да то есть если мы расскажем про другие бренды то есть там есть горные есть спортивные то есть будет ли такая линейка рассматриваться веломоторном в будущем квадроциклом под, под, или по снегоходам? ну у меня все что не знаю, у меня единственное называется квадроциклами конечно я имел в виду снегоходов в данном случае потому что линейка спортивных горных также, ребята, задуют, будет и не производиться в принципе вообще. Миш, смотри, на сегодняшний день Лео выпускает практически всю линейку снегоходов, кроме горных. Есть, ну, да. Начиная с ну, таким начального уровня, это капитан. Сейчас идет работа на увеличением мощности этой машины. Кстати, по поводу капитана и будет ли трехсотка? Ну, Давайте Дарий Михайлович один слово ответить. Но сейчас работал от этой машины, на самом деле. У нас. Мы ее планировали раньше вывести, но на самом деле показатели того, что мы планировали да, по, по двигателю и по характеристикам машины, нас не устроили. То есть мы работаем сейчас над другой, над друг, с другим двигателем, соответственно, ну, по-другому делу уже перекомпоновываем машину. Вот. Возможно, скажем так, прототип покажем этой зимой. Угу. Ну, для, для серийного производства, говорите, еще пока наверное, не дошло. Это. Саш, не... ну да, смотри, Миш, то есть начально лейк наших снегоходов это капитан, как вот я тебе уже сказал, мы сейчас работаем над увеличением мощности этой машины. А дальше, если смотреть по бюджету, у нас есть снегоход э, утилитарный на старой советской платформе Мороз, Мороз, но с более лучшим мощным двигателем, да, он... Традиционно пользуется спросом и вот, Ну вот, здесь свой сегмент Однозначно там за Урале 50 прям, да. лет вот, люди предпочитают В определенных местах этот формат И машин до сих пор пользуются спросом вот, Мы были испытывали ее на Байкале Отлично всплывает на глиссер По метровому снегу, очень неприхотливый аппарат Дальше собственно Мы о чем говорим, о том что у нас появился Ставр Такая да, так сказать, промежуточная э, Ступенька Следующая до ступень, вигинга, да. да, То есть это а универсальность не выходит ну, на самом деле да. Потому что. Да. То есть, Если викинг это супер, то это, это, это То есть ширина гусеницы в данном случае Определяют и назначение мыши. Более универсально. Ну я только вхожу в снегоходную тематику, поэтому у меня понятия такие интересные. Я вот все наматываю на узгубы. Сейчас я думаю, на... скоро перейдем к обзорам снежиков. Да, вайтрак <laughs> это гусеница шириной 50 сантиметров, угу. но снегоход получился ставр очень-очень интересный. Он очень легкий. То есть, несмотря на то, что в нем используют телескопические стойки, да, на нем уверенно можно прыгать, контролировать себя в полете в прыжках там, на, на определенных. Трамплинах Крайне простой аппарат и, и надежный. Вот я позже расскажу, где мы и как мы его тестировали, но я думаю, что зритель нам поверит. Вот дальше, собственно, идет бестселлер наш, это Супер Track. это Викинг, который уже 2.0, который уже достаточно давно на рынке. Вот следом, следом у нас, в общем линейка Витис. Вот как вот здесь представлен 800 То есть в вариациях я понял. Да, 800й. И на базе Витязи у нас создан еще один снегоход, который не боится всяких подснежных препятствий, это вот как раз Атаман. Тут та же самая алюминиевая платформа э, с, с трупчно-стальным каркасом, но уже на тестопических рычагах. Угу, понятно. Вот, э, сейчас... Саш, очень интересная наклеечка на данном снегоходе. Да, наклеечка на самом деле Я-то знаю, но я думаю, подписчикам будет очень интересно, где побывал данный Атаман. А, Миш, вот этот атаман вместе с составром, с Витизем, а, mm. Ермаком Двухлыжным, а, побывали в марте этого года а, не где-то, а на земле Франции Осифа. Это, ну, Медведи гоняли. Это 800 километров от а, Северного Полюса. Да, то есть мы занимались с одной стороны тестированием техники в самых сложных арктических условиях. Мы помогали э, экспедиции Русского географического общества по мониторингу э, природной среды. Отлавливали белых медведей, мы об этом сейчас видео покажем. Э, возили ученых по, по льдам вот, замерзшим. Э, пробег, пробег на каждом из снегоходов за эту экспедицию был более тысячи километров. Нагрузки были запредельные, чтобы ты понимал. На каждой машине сидело по три райдера и, как правило, еще один или два прицепа с тоже съездоками по 5-6 человек. То есть это нагрузки больше расчетных. Экстремальная, да, я Да, То, что все выдержал, вернулся, проблем никаких нет. Поэтому мы с чистой совестью отдаем их в эксплуатацию, будучи уверены, что машина не подведет. Понятно. Причем снег на земле Франс-Свойска, он хоть и выглядит как снег, на самом деле, по свойствам, это больше Жест, бетон. Жесткий. Потому что очень сильные ветра, и снег спрессовывается до очень плотного состояния Наста, да. от такого, что... Фактически вот, смазывание склизов практически не происходит. Федор лыжного можно сказать, что в принципе дилерам некоторым он уже поступил для тестов uh -huh. Первые образцы. То есть отзывы очень хорошие. На самом деле, ну, и Александр, и как бы он уже ездил в том сезоне и отдавал на тесты людям, в том числе Федору кониху Все это с ним ход оценили. Естественно, это другая машина, это уже не однолыжный снегоход, это абсолютно по-другому воспринимается, как нормальный двухлыжный аппарат. То есть, ну, Класса такого у нас, в принципе, больше нету, в России только мы. И вот еще есть итальянцы со своей альпиной, ну, там это уже машина по большому счету, там гусеница уже 500 мм. А, ну, у нас еще на севере есть ребята, не пускай но аналог. Поэтому ну, в данном сегменте у нас, в принципе, значит, конкурентов нет. Машина должна понравиться рынку, мы уверены в этом. То есть это вот машина конкретно значит, рабочая для глубоких снегов там где действительно нужен тигач. То есть настоящий утилитарник то есть для задачи именно в работе там, в лесу, в хозяйстве? Так Он так универсальный такой аппарат, потому что благодаря допытному баку можно проехать на заправке без канистр там, до 500 километров. И при этом коробка позволяет тянуть груз там до полутора тонн без каких-либо проблем. То есть такой машины, в принципе, сейчас на рынке нет. Круто. И действительно круто. Но, и, опять же, повторюсь, мы это проверили на Земле Франсуэль. В какой-то момент он у нас таскал один слонный снегоход и еще двое саней по 600 килограмм в каждом.